Снега точно есть. Солнышко еще сюда не приходило. Думаю, вообще проедем здесь? О, я бы... Что ты хочешь? Ты хочешь застрять сейчас? У тебя это получилось. Волк, в своем репертуаре. Ну мы? Пихай! Да нет, Дима просто видит. Хотелось поставить машину. Ну ты повернись, моськой-то повернись. А? Ну давай, Вуд. Ты мой умненький. Прыгай, давай. Вот, толкнуть, так, все. А ты хочешь, чтобы я ее толкала? Я толкну. А я? А ты будешь там? Надо как-то поставить, чтобы здесь видишь, не разъехаться, на буль. Или туда поставить. А как туда народ вообще заезжал? На лыжах? Мадрика. ой какая красота да да ладненько давай даю все я пошла маленький давай прыгай так, так то смотри кстати пройти можно хороший снег в нашей семье так всегда один создает проблемы другой решает. решает в общем ребята Приехали покопать. Вот и копаем собственно а ты копай, говоря. Копай, копай. Может что найдешь. Погода шикарная. Смотри, как твердый снег. На место хорошо дойдем, потому что снег твердый. Так, смотри, дороги вообще никакой нет места. А нам шагать-шагать. Поход на пузо что ли сел. А дядька сильный у меня. сильная меня, дядька-то, а? Да это не я, это все лопата. То есть нет, чтобы сказать нет. Это все волчичка, да? Кстати, знаешь, как пшикнул хорошо так? Вот так он у нас пшик пшик. Пшик. И поехал. Ну что, еще разочек? Давай туда подальше. Давай, наверное, там машину поставим возле деревни. Лучше пешком. Что-то не хочется толкать еще. А туда не проедем? Ну, там нам не разъехаться. Здесь, видишь, одна клея. Может, Я хотел там есть... съехать сюда, чтобы дорога была. Если кто поедет из места, чтобы разъехаться. Мне был. кажется, что там есть разворот. Давай дальше проедем. Не, Мой герой топает. Видите, а как не было еще много. Плотный он. Да, если не все понял, то хорошо. Сейчас а, гуляет погода от плюса к минусу. Соответственно, постоянно вот это таяние. И потом вот мороз а это дело делает мы хотя бы можем пройти сейчас по снегу, по сугробам потому что дороги до места до нашего... нету дороги здесь должна квадрика смотрите, пробовали ехать Есть на снегоходах, наверное, да? Да, Все, привет, друзья! Сегодня мы решили открыть сезон 2019. Погодка, солнышко светит. Вообще гуляла погода на, этом, в этом, на этой неделе от плюса к минусу, и мы, конечно, уже думали, что у нас ничего не получится, хотя да, отчаялись не планировали, да, выехать. В последний момент, вот, буквально вчера мороз стукнул сильный и мы уже отчаялись, думали все, у нас ничего не получится, а сегодня нам погодка в общем-то преподнесла такой вот приятный сюрприз, погода сейчас плюс 4 градуса, вот. немножко небольшой ветерок есть, сегодня мы значит поедем, пойдем в одно старое место наше, значит от деревни есть небольшой хуторочек, вот. где-то порядка километра два с до этого хуторка нам надо будет шагать частично дорога будет пролегать у нас тут вот по полю значит, доходим мы до этого хуторка там еще лесной, лесной небольшой массив нужно будет пройти и там находится значит старая старая еще с царских времен сторожка находили очень много количества монет разных Царей там особо много не попадалось, но попадались хорошие монетки советских времен, советского времени. Природа, конечно, здесь замечательная, друзья. Сам факт даже, что мы сюда вырвались сегодня, погуляем здесь, подышим свежим воздухом, уже будет большое-большое дело. Вот, даже если мы сегодня ничего не найдем, то, что мы здесь уже сегодня, нас это радует. Волк, да? а мне кажется, у тебя что-то пропало со спины. Ты не заметил, как у тебя тиснули металлоискатель? Вот все у меня есть. У тебя, мне кажется, тиснули главный аппарат, твой рабочий. Да. Кто бы это мог быть? Кто бы это мог быть? Да, смотри-ка, на квадрике уехал. кто-то. И на этих, на этих заходах кстати, много наказано. Да, мне, конечно, металлоискатель сильно мешает снимать. Да? Он меня раскачивает. Во ну все давай возьмем. Но мне не тяжело. Тяжело. <свист> так, будьте же здоровы. Живите богато. А мы уезжаем. Куда мы идем? В лес. Сейчас поле прошли уже. По лесной тропе дойдем где-то километра получается полтора и, и получается мы на полянку выходим на этой полянке небольшой хуторок там было всего 2-3 дома и немного метров 800 где-то мы доходим до как раз таки сторожки там распутия некоторые нескольких до, до этих дорог было вот, в старину и вот эта старожка стояла вот, хороший фундамент интересный Сегодня попробуем, конечно, снег очистить, что-то покопать, посмотреть, может быть, что-то Да что быть. там говорить? Наш любимый. Да? Да? Наш любимый фундамент? Да, наш любимый фундамент. Мы его в том году, сколько, очень много, сюда выездов сделали, копали, копали, копали. Охаживали, охаживали, охаживали, охаживали. Это будет в будущем на видео, кстати, вот эти шурфы, они выйдут на канале, там будут как раз-таки материал как мы туда приезжали изначально как там все за роще было там даже были ребята царские стояли две кровати, в кровати да. вот. и мы это все они были в роще уже, да, они были в роще в землю прям мы это все выкорчевывали вытаскивали в общем, снимали и, кстати я скажу так что помнишь мы с тобой как раз таки вот эти кровати когда вытащили вот а снизу было очень много монет причем вот пятаков, сколько мы там, 7 или 8 пятаков нашли. Это все будет, ребят, на видео, чтобы это не, не пустые разговоры. Вот смотрите, ах, красотища какая. О, прям радуется, душа наша русская. Да, кстати, на урочище поход дорожки шла. Вот что ребята ездили туда, видимо, катались. Ты хочешь, чтобы я съехала? Ой. Надо было брать сегодня стабилизатор. Да, да. Мне металлоискатель так по стопу хорошо дает. Я говорила, ручей здесь непроходимый. Какой то тут ручей, здесь еще ничего не растаяло? Я не говорила, я предполагала. А -а -а. Утверждать не значит жениться. Или я опять что-то напутала? Да, дальше вот начинается самое интересное. Знаешь, почему я тону? Потому что мы очень много еды всякой взяли. Это все виноват рюкзачок. Надо его снимать, как балласт выбрасывать. Надо снегоступы. Вроде нормально уже, вот здесь я вроде пошел. Кстати, в лесу скорее всего хорошая дорога будет. Что нам есть показать? Смотри, кабанья тропа шла. А нам приходится, ребята, вот по такому снегу идти. Покажи, вообще, по колену. Там вообще по колено пришлось утопать. Но останавливаться не хочется. Чё? По сути дела, мы идем по лосиным следам. Если они дойдут до нашего урочища, Будет а, по-моему, они сворачивают здесь влево. В общем, там, где лосиные следы, там немножечко солнышко пригрело, подтопило. И в итоге у нас есть возможность Да, ты решил всю дорожку порушить, да? Передвигаться свободно можно только там, где подтаяло. Где еще лежит снег, Жека вообще по пояс проваливается. Я-то еще полегче, поэтому взяла металлоискатель на себя. Мужчинам посложнее, они повесомее в этом плане. Плюс еще сапоги получается узенькие. Потопал, потопал. Давай, давай, давай. Может, все-таки снова я лучше, а? Впереди. Идем по лосиным следам, потому что так идти вообще нереально. тонешь вот. Тяжело, конечно. Ну что поделать, нельзя останавливаться. А лосики там. нас выручили, да? Вот, лосики нас выручили. Вот, кстати, ребята, можно посмотреть, лоси подходили, корову ели. Видно, прям заваливали дерево и вот кушали здесь. Ну, вот по зиме что, кушать хочется? Не кушать, а есть. Но я кушать люблю кушать это пробовать ну вот они пробовали откушайте пожалуйста сударь вот, вот они пробовали а мы еще вместе с зайками ходим да зайки <сؤال> <сؤال> Hola, oh. <с chapetanya> в общем не буду я вам снимать заяк ну их нафиг Кстати, вот здесь по моему снега поменьше стать Порубай камеру, порубай. Я надеюсь, что мы когда в лес зайдем, там будет поменьше Хотя Здесь, вот, я так да, понимаю, открытое пространство Нет. Поэтому навалило за зиму Вот здесь уже подтаяло да, здесь Я так вообще не проваливаю здесь Ну, то это наглядное пособие тому, есть ли смысл сейчас открывать сезон. Каждый решит для себя, для себя сам, правильно? Каждый в каждом регионе видишь по-разному. Другу Артему, кстати, привет от нас, Темыч. Который уже открыл у нас сезон. Да, он уже давно открыл сезон. И не закрывал, наверное. Вот, я надеюсь, что он смотрит нас сейчас. Вот, это видео, собственно говоря, э, в какой-то мере и для тебя тоже. Ты нас просил отснять наш первый сезон, вот... Он-то у нас, ребята, уже ходят э, по Проталинам, он уже в таком регионе, где уже тепло настало, и уже можно ходить как-то. Вот. Собственно, он нас и соблазнил. Он нас и соблазнил, он в этом виноват, что мы сейчас здесь. Что мы домой не вернемся к утру, да? Да. А чей след? Человек не ходил, а Зайка ходил. Зайки тоже привет. Откуда столько снега не? Смотри. Вообще, блин. Я предлагаю ползком. Ага. Как червячки. Как Зарезай. Добрались мы до леса. Все, так называемый массив лесной. Прошли мы уже порядка двух километров. Осталось метров пятьсот. Поменьше даже немножко. И еще 800. И еще 2 по 200. Нам не нужно 800, 2 по 200 и 500. Сейчас идем по кабаням следам. Нам полегче сейчас пойти да, основные советы идти по следам. Кабанье логова, да? Дроздову Николаеву привет. Немного из кабанячьей жизни. Корешки, вершки и прочее. Идем по следам. Волк, ты где? Тут я, у елочки. У елочки, Волк? Смотри, какая красавица Тут стоит. полежали немного. Смотри, какая красавица стоит. каждая иголочка блестит. Да, у нас все сложности обстоят, мне кажется. Смотри, кабаны по-туда уходят. Единственное, там вот какая тропа просыпается. Я пошла здесь. Здесь пойдем? Да. Пойдем там. Вот угол. здесь по лесу. Как мы там пойдем то Там как раз кабанечная лежаночка. Ты куда? Зачем? Обратно пройдет. Господи, куда ты? руманулся. Медведь. Когда лишняя энергия в организме молодом организме Чей след? Отдорайте Кабаняха? Да, да. Ни фига Как он тут пошел-то, блин? Маленький А нам куда? Да Я увлеклась? своим любимым животным и его палатками. Вот туда надо, вот. Зачем да. ты опять трудности ищешь? Можешь а? уже обойти. А как не там обойтись? Снова вышли на кабане, след мы. А? По нему просто удобно. На Один момент пришлось. Олеги. По снегу идти. Вот, кабанчики. Значит, тут что-то вкусное. Может здесь копнуть? Да. Пробить сигнал. Такая дорожка, дорожка да, вот, натоптанная. Угу. Сейчас бы не встретиться глаз на глаз с этими ребятами. А -а -а. Так, вовчонок. Находим, я держу. Иди. Иди, Вожак мой. Где-то что, -то Петлять, блин. Не что, Нам что, что правее? Да. Ну пойдем правее, тут в лесу-то можно спокойно идти. Они здесь вон находили, натоптали. Копытцами своими маленькими. А красивый лес сейчас. Где? О, видишь, дырки. Работу За вот ребята та самая поляна конечно мы устали вообще не передать даже словами как тяжело снега много в некоторых местах вот так приходилось просто копать чтобы выбраться ужас У нас препятствие за препятствием. Теперь нам нужно перейти эту поляну. Да, вот здесь чуть выше дома стояли, вот видно там вот березки, тополя. И туда чуть-чуть вот повыше по дороге мы поднимаемся, проходим метров 800 и там сторожка я мы, собственно говоря, попробуем покопать сегодня, если у нас хватит времени, потому что мы уже идем полтора часа. Даже больше, наверное. И мы еще даже не дошли до места. Ну, все равно отдохнем, как говорится. Подышим хоть свежим воздухом, Выбрались. Ну, хоть. я кайфанула. Да, выбрались хоть из города Это уже. Это очень да, классное удовольствие. Раз на раз стоит совершать такие телодвижения, только одеваться теплее и целоваться чаще. У нас для вас прямое включение. Вот здесь дорога шла, старая дорога, она вот здесь по краю шла поля, здесь в свое время мы здесь шли по этой дороге как раз, здесь мусорка жуткая. Вот. И вот тут все перекопано, в принципе, но мы по дороге на... по самой нашли монеты, много советов ранних. И прямо отсюда вот понизу вот, вот так вот. Сколько? тут, вообще небольшое расстояние, метров 150-200. И вот много монет выпадало. Канина вот там ниже попалась такая Слонина. Слонина, вот, да. Мы ее так и прокликали. Ты по зайкиным следам? Подожди, это разве зайка? зайка? Вот у кого снегоступы классные Да, Люди, любите друг друга. Да? А? Как завещал Леопольд, любите друг друга. Да. Ой, блин! Ой. Чуть не словила Джунгли и зовут. Да, ну сегодня мы с тобой, конечно. Прогулялись. Сделали рыбок? открытие сезона а волк дорожку нашел какой-то да мы первый раз как, такой как раннее время такое копаем я бы У не что? сказала что это, это квадрик да это не квадрик И даже и не снегоход серьезно ехал вот крас какой-нибудь так наше место выглядит зимой, летом да. его не узнать. Скоро его можно будет увидеть, как она выглядела весной, когда мы сюда пришли, а потом летом. Летом его совсем не увидеть. Даже не знаю, как мы в прошлый раз его нашли. Ты с новой катушкой хочешь? Да, двухчастотная катушка. 12 кГц 20 кГц. Искать мы будем на 12 кГц. Кстати, очень хвалит эту катушка. Она очень цепкая вообще. Так что новый сезон. Новая катушка. Подаренная любимой девочкой моей. Так, не роняй. Апгрейд сделан прибору. Блок теперь у нас съемный. Он снимается. Так он, конечно, прибор покупается, блок у него несъемный. У нас вот такая штука сделана интересная. Да, наш сенсей. Шаварит да, Сергей Привет ему. Так. Человечище. что мы резинку куда-то подевали, у нас пропало что ли? резинка еще должна быть, прикинь. Не может такого быть. Да, вот, смотри. Может, она у тебя только что выпала? Вот, опять что-то выпало. Да, падает. Нет, вот здесь резинка должна быть. Видишь? У mm. нас резинка. Так. Здесь здесь а с другой быть. стороны нету, да? Нету. Ты поранился? Не знаю. Ну, так не вот пусть... мы и шли. А у меня лицо все сорок настать. Я... Не, нет, нет, этой резинки, надо будет потом купить ее. Через ельник, когда шли, искусали себя всех. А, не, вот она, здесь резинка -то. Ну, паникер. Просто так Красаточка. Только так и не смогли вчера дяденьки Порываева взять. Защиту на катушку. Что-то вообще защит на эту катушку вообще в магазинах что-то не, нету. А если и есть, то стоит как золотые. Ну да, зубы. Венеры. Mm. Ладно, разбирайся пока со своим чудом. Ну, покажи до да, места пока. Ну, я там вот туда ну, не пойду, а, Кстати, там смотри, разворошит, что-то. Кабаны, что ли, ходили. Что там без нас? Шурубунькал. Наше местечко. Сейчас я им пойду надавать тумаков. По-моему, там просто проталено. А там теплотрасса. Да, метро проходит редко. Конька все. Это серьезно? Да, быстро. Без... Прекрасен этот мир. Ну что, потопал, любимый? Да. Смотри, вот тут место, кстати. Даже отсюда видно вот обитый кирпич. Серьезно? Кирпич? Я да, сейчас до да, тут да. дойду. Сначала сделаю то, что ты меня попросил. У нас же как в семье. Мужчина копает. А женщина металлоискатель собирает. Пошла жара. Как только твоя лопата врежется в землю, а? как только твоя лопата врежется в землю, мы откроем шампанское. Да. Дело сделано. Оружие готово к бою. Калашников собран. Волк, я справилась с задачей. А? Не, ничего. Копай, копай. У нас такая веселушка есть на приборе. Вот такая пупынька. Кто отгадает что это тому монетку дадим не ходячку какую-нибудь не шмурдячку а что нибудь очень даже прикольненькое так что думайте гадайте я пошла фундамент снимать Эх, где моя лопата сколько я зарезал Сколько перерезал. Смотри, слой снега сколько. Вот так вот. Пол лопаты. Больше лопаты. Вот. Кусок фундамента. Дом стоял вот. Ну, это как, даже не дом. Это сторожка здесь. Сторожевая. Вот. Дом лесника, так называемый. Вот этот фундамент. Тут видно даже сразу, он отличается вот от основного, да? Ох, я сейчас просила. Сейчас мы его маленько Я так понимаю, что вот эта часть, она не виднелась не еще Сейчас мы пришли, она, она была подставшая Она Это... Делась, да Такое Это еще ]щее... с последнего раза, да, у нас? Да, вот я еще последний раз когда приезжал Подожди, по здесь осы были Осы вот с этой стороны меня да? да, там будет на видео вообще, ребята, такой случай <свят> Вы не представляете, что произошло Это ужас какой-то был, когда на меня напала Рой, вот я убегал, бежал, орал, бежал я кому? Кому ты бежал? <сؤال> <сؤال> да в любой ситуации не теряй самообладание. Да меня закрыло, пощада меня. Вот он фундамент. Видите кирпич, покажи покрупнее, ребята. Да, сейчас видели. подойду, я только вылезу, потому что я, простите, глубоко в глубокой, так сказать, яне. Мерзлый грудь, да? Давай мы, ребятам, будем не фундамент снимать, не черепочки, а находки. Конечно, если что-то найдем, конечно. Тут тяжелые условия поиска. Так, вот здесь вот можно посмотреть уже материк идет. То есть тут культурного слоя не так много, как вот на домах. Потому что здесь просто стало, ну не, не огромное количество времени, небольшое. Уже в раннее советское время ее уже здесь не стало где-то сколько мы поздние позднюю самую монету мы находили где-то по-моему с 40-го 40, -40 какого-то года вот латунных монет мы вообще здесь не находили соответственно здесь ее скорее всего уже не было а вот там с той стороны можете наблюдать остатки вот как раз кровати вот она виднеется <свистых> да то что выкорчевывала Жека это одна виднеется какая-то такая царская да? Да, она царская, ранне-советская. Вот это да. больше царская такая, ранняя, да, революционного такая. времени. А вот это уже грубее, без всяких украшений. Ой -ой -ой -ой. А у нас сегодня предусмотрено завтрак, обед, ужин. Так, завтрак у нас уже был предусмотрен. Второй завтрак у нас даже был уже. Понимаете, у нас питание, оно как, оно недробное. У нас как у англичан, как минимум 5 подходов, да? Ага. Особенно когда начинается сезон, это все. Ну я хоть сорвался, я сколько сидел на окно смотрел, был. Все, ладно, находки. Следующим делом первая находка. Да. А солнышко. гляжу Все, лежу. И лежу. Солнышко. Глежу. Девчонки, заводите себе мужа копателя. Красиво плывут. Полосатый купальник. Полосатых, Полосатых свитерах Ну, смотри, кирпичик. Кирпич, ребята. Кирпич, ребята. Я решил их познакомить с кирпичом? Да. Ребята, это кирпич. Кирпич, это ребята. Так, балансируем. В общем, настройки пока стоит. Станет... У нас стоит экономный режим. КТ-10 РВ. -10. 7, кто понимает. Акашники они поймут. Так. Так, все, фаза 27. Так, поехали. Вторая программа. Металло-мусор. КТ я сделал 10, РВ 8. Нормально. Так. Поехали. Железо. Так, сейчас я настрою. Так. Общее усиление. Общее усиление. 5. Частота 12 килогерц, Условия поиска норм. Так. так, железо. Так, сейчас еще... Ток на катушку сделал побольше, повыше. Это рычажок. Вот. Отклик сигнала от цели выше сделал. Все, поехали. Поехали? О, да. После поцелуя любимой пришел сигнал. Смотрите, да ребята, ладно. железо. Да. Сигнал вообще плюс 58. 58. Даже не знаю, что это такое пока Потому что с котухой с этой я еще пока, конечно, не знаком Сегодня первый коп с ней В общем, будем смотреть, что тут такое Однако звук АК Это все-таки укладок для ушей Я уже соскучился по этому звуку вот. Кстати, отбалансировался прибор хорошо Не нужно было Прибегать к нашей Штукенции любимой Пока мы не скажем, что это В общем, кто отгадает, получит от нас монетку Пойскорее. Да, еще попробуй какую-нибудь. Да. Ну сверху маленько подмороженный грунт, конечно. Надеюсь, мы не убьем монету, если это будет поездка. Посмотрим, как у нас картошечка. Еще какой-то окись. Монета, прикинь. Я вот откидываю грунт, и вот я не знаю, я может и по ней полосну. Представишь <гас> вот совет? Первая наша монета, ребята, в сезоне. Ну Блин, <гас> кайф тоже. <гас> <гас> <гас> Представляешь? Я главное вот это снимаю. Грунт очень замерз. Верхний здесь, да, грунт. Вот сюда чуть-чуть в сторону идут. Здесь видать то ли снега больше было. Здесь мягче идет. Представляешь, монета, обалдеть. Поймал монету, просто. Фуни. Даже не, не сказать, да, да? клац, ну маленький, слегка. Слегка. Что это у нас такое? У нас трешка 52-го года, ребята. Блин. Зато у меня горю, здесь какой-то сигнал прерывистый что такой тебя? был покажем, сейчас мы покажем как на оке сейчас. будет сигнал ой красавица а где ты ее классную я вот не вижу вот. что ты ее клацнул так реверс где-то здесь вот-вот совсем ну, не видно вообще практически угу. не видно. Положи сейчас. а красавица какая? кладу верховой вот. сигнал почти так, что у нас там? плюс 32 ребят вот. плюс железо маленько так еще. и было в земле? Вот сигналчик, какой приятненький, да? Да. Он сверху, да, почти был. Я тебя поздравляю, маленький мой. Ура, открылись ребята, так приятно все равно. Круто, Первая наша монетка в этом сезоне. Ребятки, у нас дрожит. Да, он просто Вас. так любит советы. Я обожаю. Мы ранние советы. Мы ранние вообще. советы коллекционируем, да. Вообще класс. А, а знаешь, почему монетка попалась? Потому что волчичка поцеловала. Нет, не только. Потому что первая была шмурдичина. Да. У меня сахрончик неплохой, ты псаря. Красотища Римсе. Пойду в свою ага. заначку ее ныкать. Давай, давай, я сейчас еще здесь прозвоню. Ну, как ты ее красиво нашел, да? Да, я главный. Вот здесь снег, хоп, и смотрю, желтенькая блестит. Ребят, какой-то еще сигнал, ну, здесь Здесь очень много железа, очень много железа. Поэтому, конечно, О, вот он морозный. Грунт он сверху такой вот, а снизу уже нормально идет. Вот. Поэтому классно, не мудрено, монетку. Вот битый кирпич, покажи, смотри, какие куски. Так, все проверим. Вот железо, ребят. Какая железо, вроде перебивает сейчас. Будет каждый кусочек. Да, ребята, вы меня простите, что я так снимаю рывками, но просто бояться. Да, батарейка что сядет высаживается телефон, здорово да. на морозе. Ну как уже. Ну вот, один у нас уже есть трофей на сегодня, да? Да. Трюндель. Трюндель вообще. Три недель. Так приятно вот такие монетки находить, да? В хорошем сохранении еще. Вот. Причем такие монетки, которые ты собираешь коллекционируешь Ну, оно того стоило да, конечно это место нас всегда вознаграждает да. Здорово. погнали следующее включение да следующее видео следующая будет вещь какая-то я думаю еще нас это место отблагодарит опа что такое так вот какой-то сигнал ребята еще слышите да сигнал я думаю да что у нас показывает? -то? Плюс 66 стать сигнал, смотрите, ребят, видите, в горизонталь кидает Это монетный сигнал, кстати. Скорее всего, наркопейка какая-то. Но обычно, когда начинаешь так ковыряться, уже нет. Может не монет, не знаю. Монета обычно это выскакивает как-то вот резвенько. Хотя да. чешую мы долго тогда. Да, вот, смотри, хрень какая-то. Вот, я говорю, она поход... Ребят... А нет, это очень легкая какая-то. Хрень. Даже здесь. В общем-то, как... Ну, сигнал, кстати, монетный у него очень... Ладно, вот. нормально, да. что. Привет, ребята! Ох, красиво пошел да, блин, здорово, да да он еще так специально снег бросил он нам дорогу кстати делает на камеру вот. такой сработал парни любят парни на нам камеру нам... работать да. а слушай наверное удивился скажет что они тут делают да далеко от деревни ближайшей нам надо с тобой такой же да по-хорошему снегоступы нам бы были вот в масть сейчас мы же ведь смотрели с тобой как-то снегоступы на охотничьей выставке. Да, кстати, вот снегоступы нам вообще нужно. Край. Нет пока ничего, волчонок. Ну здесь это ж бульсяк попадает с на желез, такой. Гвозди мелкие. В общем, пока. Ну ладно, здесь отключаюсь. Проблема в том, что вот этот морозный грунт сверху он плохо снимается. Еще битый кирпич. Тогда я пошла готовить провиант. Давай, вкусняшку. Вот mm. здесь уже я вот раскопала, она уже идет хорошо здесь снег. Снег. снег. Запах уже чувствуешь, да? А, да, земелька, земелька поход, Да, входит. земля пахнет удивительно. Привыкаешь, когда ходишь часто копать, ты уже не можешь без этого запаха. Да и вообще удовольствие получай, когда вот землю берешь, она вот перепревшей такая. Вот запах приятный. Прям я с ума схожу. Так, давай снимем. Здесь сигнал какой то Здесь ну давай не напрасно О. Так, О. что показывает? Плюс 24 Ого, монету вижу Смотри, монетка, блин тих, тих, тих. Копейка что копеечка. ли? Походу Копеечка Ну что-то горелое что ли Ребята, второй сигнал, ребята Блин, я думал, реально больше что ли, опять попадется. Здесь очень много ее. Блин, новая катуха, конечно, вообще. Но... Такую мелочь выцепил. Ой. Да. Пойду я тоже положу. Мы, ребята, и не гнушаемся вот такой мелочью. Еще? Главная находка любом случае. Ну, почистим, посмотрим потом, что это за монетка такая. Так, еще что-то какой такой легенький звучок вообще интересный не знаю только не разбить ребята не разбить замерзший вот этот верхний слой конечно ужасно ну я так понимаю что показатели эта катушка дает немного другие нежели ну у нее немножко смещение есть небольшое привыкну уже буду знать сейчас пока я не могу так сказать на процентов на 80, это совет или не совет вот той катушкой я уже привык я уже примерно по звуку вот, по тональности да случайно я уже могу определить от пробки и совет вообще звучит по-разному Главное правило не. Нахождение монетки Не говорить Битый кирпич Мы обычно, конечно, не так Снимаем слои Мы по слоям снимаем Как это делают археологи Но сложившаяся сейчас Ситуация, когда Плохо-плохо очень Грунт поддается Здесь вообще не могу снять верхнюю часть Здесь вроде как более-менее снимается Вот вниз вообще мягкая земля Как пух идет Поэтому пока В ситуация, ситуации будем так работать Здесь Но эта стена вообще обледенела Да, ее просто не снять Я вот здесь пробовал Бесполезно тут ломан только бить смысл Подождем весны а здесь прям вот мягенькая, да? Да, земля, вон. Кирпичи вон какие вот. Очень хорошо идет. У нас, кстати, первое стекло. Точнее, керамика. Да, я не помню, куда её. Вот она. такая красота. Жаль, что не целая? Каждый раз я сокрушаюсь о том, что керамика не целая. Да шурфишь. Далеко находочка, она еще одна находочка. Риторчит. Башмак, башмак. Нет. Что инструмент. Чермет. Чермет, инструмент. Ну ладно. Забыл, наш хламушник а что ты снимаешь меня сейчас а малюшка а, малюська ну, у тебя же там какая-то находка нет пока ничего нет нету нет. очень пока копаем ребят пока ничего вот две монетки вот вначале дала и все пока в общем, красивый там такой перелив был, да, сейчас? Ну, он такой пум-пум-пум. Здравствуйте. -пум -пум". Это обычная железяга плоская. Здравствуйте. Вот, ребят, вы удивляетесь, когда другие комрады ходят на коп с ломом или топором? А ведь правильно делают. Да, еще или с газовой горелкой, да? Ну да, это немцы у нас работают. Все приколюха. Только говоришь прибору, что ты собираешься домой, он что-нибудь пикать начинает, да? Да, смотри сигнал. Сколько показывает? М -м -м. В прошлый раз подобный был монетка. Ничего не буду говорить. Я уже ляпнула. Волк, я ляпнула это. В прямом эфире. Ой, в общем, это не монетка будет стопудово, это шмурдяк. Потому ага. что, когда я каркаю, это все. Сейчас проверим. На ну, птичка прилетела чего? тут петь. Над ухом, слышишь? Ага. Так, смотри -ка. <связать> монета, ребята, да монета! Неужели мы разбили <связать> эту зону? <связать> <связать> Может, Толочная? даже империя, я не знаю. Смотри. Какая хорошая монетка. Марика, блин, класс. Ребята, ушла. Тихо, тихо не дергай. это у нас. Не знаю, возьми, посмотри. Может, копейка 2004 года. Блин, классный сигнал, приятный такой. Тара -тара -тара. Я разбила эту цепочку, да? Да, я еще... Теперь мы можем говорить монетка. Монетка! Да, монетка! <свят> я еще <свят> так говорю, что надо Бог любит троиться. Я не знаю, даже если отсюда уходить, надо хотя бы три монетки сегодня найти. А прикол в том, что я стою и говорю, что пора закругляться, нам еще идти полтора часа назад. Да, солнце-то уже начинает опускаться. Да. Ой. Ветер дует холодный. Пока солнца нет, подмерзать начинаешь. Приходится танцевать. Джигу. Еще посмотрим, здесь сигнал такой тоже есть. Земля сухая. Здесь да. Ну, а все. я вниз, потому что уже углубляюсь. Да, вот так, железо тут. Может, даже железо хвонило. Еще звук. Что показывает? А он железо прерывистым. Железо попадает в сегменты. Ура! Чего? А главное, что в прямом эфире. Да, выкупали. У железо, походу, фонит. Это не цветной сигнал. Здесь очень много железа всякого. Блин, я ее уронила. Ее выпалы. Так. Что тут у нас? Почему она зеленая вся раззеленая? Что я могу сказать? Это у нас щитовичок, пятнашечка. Пятнашка? -го года, не видно. Ну, вроде как пятнашка, не десятка. Не, для пятнашки она маленькая. Чуть. Ну, посмотри сам. Всего. А вот год почему-то, наверное, я не распоряжу. 1900. Ну, щитовик точно, на, глянь сам. Там. Да, щитовик. Пятнашка, не Щ... Это пятнашка. Правильно. Пятнашка 41 -го года, ребят. Ну вот он, этот дом как раз в этом районе мы и находим монеты. Да, вот сороковые года вот после военные еще попадались. Чуть не упал. Вот тут сигнальчик. Вот, ребят, смотрите. Видно там, да? Ну, вот ну, смотри, сейчас посмотри, В прямом эфире. Что здесь? Так, подожди-ка. Что это такое? Какая-то деталька -то... что то Тут глянька. Ну, такие... Медная, кстати. Таким нежедом будем рассматривать. Разве это интересная очень, да? Жаль, не лунница. Ну ты загнул. Тебе здесь еще и лунница подай Еще и капаушку ему выдай. Да. Колокольчик бы еще хорошо. Нет. Самое лучшее это пуговки-гирьки с эмалью да прозвони пожалуйста здесь пока угу. может не записать как ты ходишь нет я не хочу себя сегодня показывать я не, не в том виде Думаю, не хочет. так взяли поехали вот вообще включенный ну, конечно, Звук не слышно. не слышно, слышно, я слышу. Нет, такой еле-еле. Я забыл здесь включить громкость слабых сигналов. Вот здесь какой-то такой. Бу, бу, и вот тут что-то. Да? Слышишь? Да, долбить. Чуть-чуть так. Вполне себе может быть что-то Да, вот, монетку нашли. Ну, я дотошная, да Я всякую Давай. дрянь могу копать Попробуем. И все равно что-нибудь найдешь. Ты снимала, да? Конечно <свистит> ты Да, ты вполне да? что-то какой-то сигнал я сейчас еще Может этот... -то? может и что-то быть интересное Просто громко слабых сигналов у меня не выставлено. Я что-то забыл про эту функцию Тут в этом куске. Вот это пласт. Что такое вот? Подожди, вот этот свалился кусок и что-то. Иди. Редиска все таки там что-то было, да? Да, вот зацепила, ребят. Она выскочила куда-то в сторону, когда кусок Да. Я пробил. Медная проволок, кстати. Все в Опа. Это вам не постоянно монетки таскать, да? Да. Муж сказал махать. Начинаем махать. О, хороший сигнал. Где поймал? Сейчас приду. 21. Ну-ка. 25-25. Так. Давай. Давай-ка давай. Оттуда. Или куда-нибудь сюда. Не, давай еще посмотрим. Что потерял. Поход железа, да? Отдавало. Подожди, подожди. Нет, нет, нет, нет, тихо. Тут. Опа! Хороший! Эти цари Смотри, какие-то какие детальки, какие-то запчастюльки нет? попадаются. да. Они так звенят хорошо, так приятно. Вот. Ну, я сегодня по запчастюлькам. Можем так и часики собрать. Роликс, например. Ролекс будет. Будем, на, Разыгрывать носить. будем. А вообще мне нравится, как мы работаем с тобой вдвоем. Ты на подхвате берешь. Правда? Да, очень классно. Mm. Я думаю, ребятам так нравится. Видит, наблюдает, как у нас с тобой взаимопомощь идет, да? Mm. Опять, наверное, какая-нибудь запчастюрка. Звук похож. Да, звук. Что такое? А, вон, смотри, какая-то штука. Какие-то, я запчасти у нас идут. Что это такое? Не знаю, но. А, вон, кидает туда. Вот. Ну, выхватывает, нормально так вот, катуха. Ну, что ты, не замерзла? А? Ну, лапы чуть-чуть замерзли. Ну, немножко погрессивно. Ну, сейчас. Ножные лапы. Ага. Ножные лапы замерзли. А, -а, а. Вот, смотри, прозвони вот эта отсыпочка. Тут вот как раз низ идет хорошо. Сейчас. Так. Пошла жара. Так, сигнал какой-то там был Железо еще, да? Ну, железо, да, что-то такое Тут беденек много Ну что, посмотри Всё. Фига себе, там железка какая-то Кусок хороший Вон еще железо Смотри, какой-то Вообще кустище Смотри, у нас стекляшка Ага. А что здесь за стёклышко посмотреть? Это бутылке, Это, это бутылки. Да. Закругленные. Это не стекло окна. А тут, может, вот это может это окно. все стекло пошло. Да. У меня всё, Ух ты. Вот у меня визуальная находочка. найдешь А найди. Глаза разуй. Ой, я не вижу. Она на корешок похожа. Где она? Что это там? Да, вот Никто не признается. Смотри. Что тут у тебя? Где? Ты любишь их. Так, что это? А, нифига себе. Блин. Блин, кованный, какой гость ты посмотри, а? Ну да, я говорю, ты любишь Блин, такие. Блин, классный, ты посмотри, какой гвоздёра. Да, шляпка-то не подбывай. Смотрите, ребята, какой. Здорово с собой. Берем. Я так понимаю, что ты хочешь на кого-нибудь забить. Можно я ногами буду махать? Ничего. У меня ноги мёрзнут. Давай, рван. Маши. Давай придумаем с собой. Катушку для нор. На каждую лапу по катушке. И так будешь ту-ту-ту-ту. Вопа, у меня, смотри, одна нога такая, другая такая. Смотри. Да, Давай у тебя, конечно, класный. Та -та -та. Та -та -та а а так, ладно, до приколов кидай мне еще что-нибудь. железо да? да железо Прям... Дашь, я прозвоню мощно на вот, профессионал берет в руки прибор да. ученик ученик профессионала это тоже да что-то а я гость убрала ага. гость программы нашей сегодня Надеюсь, не всех остальных. Железа много. Так. пуски барабушки Что холодно становится. Солнышко. Надо уже закругляться. Стать уже. Да, что уже, уже пора, правда. Нам не дойти будет. Надо окинуть взором в наши просторы, где мы сегодня развлекались. А ты узнаешь эти цветы? Волк. Помнишь, когда мы с тобой сюда пришли летом? Да, они цвели желтым. Облако желтое было. Было очень приятно такое ощущение, как будто нас ждала да, да, эта сторожка. Да. А, вот оттуда к нам леса вышла. И ушла это сразу. Значит, Но проверка боем территории у нее была. Есть? Ты подложил, пока я снимала. Нет. Да. И не я тебя знаю. А -а -а. У нас все подложено в программе. Да, мы все подкладываем. В программе я говорю, вести двадцать Так. К повести. К повести, да. Классная рубрика. Так, где? что был сигнал какой-то. Слышишь? Слышу. Я же рядом нахожусь, я все слышу. Может быть, это последний сигнал? Будет самый вкусный. На сегодня. Да, крайний. Ой. Наконец-то поймал, ребята, сигнал замучился вот с этой ямы. Да, поймали сигнал. наконец последние отсыпки. В общем, собираемся уже уходить. Слышишь, а, б... звук какой. А что показывает? Плюс 80, плюс 78. Солнце уже садится, мы уже замерзаем. Да, уже сейчас уходим. Короче, решили, Я думал, что, что это последний, последний. Сигнал, ребята, смотрим. Визуально вы все видите, как мы тут отшурфились. Наконец-то кайфанули. На природе... зарядки, Запустили. да? Да, да, да. Кстати, походу, железяка простая. Да? Ну и Ручка. хорошо. Значит, да. следующий ков будет удачно. Да, смотрите, ребята. Вот она панила, она снизу фигачила. Какая штука. Ну, да, красиво она... фигачила. Красиво. Ну, она, я вам говорю, она плоские вот эти, они иногда вот... Хорошо. Хорошо. Ну я на всякий случай все равно вещь мурдяк возьму с собой, мало ли там есть мелкие предметы, которые мы так и не смогли отмыть, отчистить, скажем так. Вдруг там что-нибудь тоже интересненькое, да? да? Зимой ведь свои определенные сложности, летом проще как-то отмыть. Тут еще сигнал надо выкопать его. У нас так всегда. Ну в общем не даёт, если спускает, да. Да, если что, в общем батарея села. Пока да, пока попробую выключить сейчас. Угу. Сейчас если найдем что-нибудь, то скажем. Подытожим. Да, в общем, в принципе, все, заканчиваем, ребят. По факту всего получилось только два часа поработать. За нами уже летят. Да. За два часа вот раскопали только вот эту часть ямы. Усложнены были работы тем, что сверху был, конечно, мороженый грунт. Прям такая мороженка. Вот. Ну вот с этого участка три монетки, я считаю, очень даже неплохо. Открыли сезон. Два часа, да? Два часа всего, да, получилось. Нам сейчас вот еще идти. Час, это как минимум. Волк, Волк я сейчас представила. Ты видел форму этой ямы? Покажи яму, кстати. Ты форму этой ямы видел? Нет. Ничего не напоминает? Нет. А теперь представь себе ребята, которые завтра сюда приезжают. И ищут, кого мы здесь похоронили. А -а -а. Покажи вам Средство идет. Слушай, они ведь правда подумают, что мы решили кого-то похоронить, но они проехали и испугнули нас. Волк! Да ну брось ты, чё, кто там будет? Они же видели приборы. Видели, да? Ну конечно, они прям только посмотрели, а -а -а. Там, что тут делают-то, ребят. С таким еще интересом. Ну я буду на это надеяться. даже и хоронить, что, представь, это надо близко где-то к деревне, но не перец там за... Смотря килограмма. кого. Ты потопал, прибор собирать. Потихоньку. Да, мы двинулись, обратный путь снимать уже не будем, потому что... Да, батарейка села. Даже не из-за этого. Просто хочется уже дойти, согреться, чайку горячего. огромно огромное, что нас смотрели. Здорово. Первый сезон, хотели с вами поделиться, как у нас проходит начало сезона. Хотели вместе с вами да, это, это сделать, сделать. И, и надеюсь мы сделали это вместе с вами. Теперь вы погружены немножечко в привратности. Что опыта не так просто? Да, особенно зимой. Зимой это вообще. Первый раз мы вот зимой вот в такое время года, да, вот сюда вот в, так... в такое место. Да намылились. вообще куда-либо. Да, это мы решили с вами вот этим, конечно же, поделиться. Самый кайф то, что мы были, по сути дела, с вами. Не просто да. на связи, а вы у нас рядышком под крылышком, да? Вот. Да. Всем адью. Все, давайте. Пока, ребята. Как думаешь? Малюсик. Чего? Как думаешь, материал хороший будет для ребят? А это уже не нам судить. Так самое главное. Забираем весь мусор за собой. Чисто все кристально идеально. В следующий раз приходите и копайте в чистоте. Да? Yeah. Смотри-ка, а действительно со стороны-то и правда на могилу похож. Как будто там вот могила скопаная. Так что беру свои слова назад. Посмотри ну, на себя, господи! Всего такой Земля засохла. Крюха, короче, да. Ох, ребята, все собираемся, уходим. Ай, хорош. На сегодня. Оба, оба, оба. Кстати, сейчас будет полегче нам идти, потому что смотри, горочка, горочка, горочка. Смотри, как красиво летит. реметь его пошел ох предстоит нам дорога дальняя да посмотри корочка какая где корочка ну, уже чувствуется корка все уже сейчас полез ближе ладно давай сделай. друзья Послушаем, это не мы выключили свет это успеть. действительно село солнце да уже сейчас темно уже сейчас я так все возьму да. да! А что ты на себя всё взбью чё? Ты мне хоть что-нибудь дай. Ну, вот... Мусор с тобой. Дорога дальняя, дорога дальняя. Ай, нанэ, нанэ. Хотим сказать спасибо ребятам, которые проехали на снегоходе. Мы по нему так отлично идем по этому следу. Без него бы мы, конечно, так не прошли ну да, по этому полю. Это реально тяжело. Очень. У него как-то эти гусеницы, видимо, расположены. Удачно очень приминает снег и немножечко его подтапливает. Надеюсь, Ну мы здесь уже и в лес можем нырнуть. Это так. Это, это... Ну я думаю, что они просто через болото лиху дали. Но ну, здесь очень красиво. Сути, сейчас, ребят, чтобы выше, вы, да? Да, мы им закатаем в баночки и отошлем каждому свежего воздуха. Волчик, ты там как? Идешь? Здесь немножечко пробуксовали. Опаньки! Вовремя я спросила, да? Не, мне уже что-то здесь плохо идти. Но у тебя хорошо валенькие, а? а? вот, ребята, валенька хорошо идет, все равно. А? В сапогах пипец тонешь. Ну плюс у тебя еще вес, хотя уже разгрузили мы так. Просто хочется снять этот лес. Немножечко Как это... Ой. Ну, здесь, как всегда процес пошел. Да. процесс идет. тут ходил, не а, это я пол. Это по ты шел здесь. Это я здесь шлепал. Да. да. Я-то как раз в обход вот так по лесу шла <coughs> и ровненько прошла. А волк здесь утопал. Даже да? я вижу место, где ты по пояс. Да, я там сел. вообще по пояс, я или вылез. Ну что, снова туда или как Да, я? пойдем, давай вот так. Или, или как ты? Или как ты? Или как нет. Не, а нам надо как он, видишь, он туда уходил, и нам за ним надо так и идти. Он как раз на дорогу идет, кстати. Да, ну, да по которой мы шагали. Давай пройдем. Нет, а. можно я первой пойду? Давай. <свеч> <свеч> Ай, как солнышко на снегу играет. Какие блики. Да, наверное, он ехал тут и думал о нас. Вспоминал нас. Так, ну, нас дети смотрят. Ну да, это и истинные любители топа на такое. И Мы это сделали. Да. Спасибо тем, кто ездит на снегоходах. Да, они-то нас и спасли. Ой, я а там как сиро все. Да, ну же что, сумерки уже. А там так светло все. Жалко, телефон не передает. Снег сейчас выглядит розовым. Спать? Да, спать. Консервными банками. И греметь. Нагулялись, еще и с находками идем. Да, кровь теперь правильным кислородом насыщенно да. Здорово! Ох, Ой, кто-то. Банька тоже. Да, банька. Угу. Что, баньку пойдем? Конечно. Прямо по курсу. У кого банька затоплена? А? Сейчас Колитесь. мы едем. Мы почти добрались до пункта назначения. Осталось буквально чуть-чуть зарядки. И угадайте, что мы нашли. Ау! Ау! Это волчьи следы. Красивые. К деревне шел, смотри -ка. Это сто процентов не пся. Тут такая лапа, волк, положи свою руку рядом. О, Практически моя рука. Хищник, да? Да. Посмотри, твоя ну, рука да, и, и лапу цвет. практически, я говорю. И посмотри, он даже утопал. Видно, что он такой тяжелый, под тяжестью, да? То есть это не... собаки, они все равно легче намного, а волк он такой прям вот мощный. ну Красивый след, я не могу никак оторваться. Посмотрите, как ну, его, какие у него подушечки. Да? Прямо прям все такое. Как вот таких животных можно... Любоваться. Красавец шел. В сторону шел. В поисках еды. В поисках курочек. Снег в цвет заката. Ну как он скакал, да? Да, метр, смотри. Даже больше метра. Метр десять, где-то метр пятнадцать получается.